Приветствую вас, друзья! Подробную информацию обо мне вы сможете почитать чуть ниже на этом сайте, а в этом коротком видео хочу сказать вам несколько важных моментов. Первый. Если вы ищете быстрый заработок, если вы хотите заработать, не имея никакого опыта в интернете в этот же день, то я вам вряд ли чем-то смогу помочь. Есть много других авторов, которые предложат вам такие варианты. Лично я не верю в то, что можно заработать, не имея вложений и не имея опыта онлайн-маркетинга заработать в этот же день. В 99% случаев это нереально. Просто потому, что вы не имеете никакого понимания того, что вы делаете. То же самое, как я, допустим, не умею играть на рояле, и я прекрасно понимаю, что я не смогу сыграть Шопена в первый же день. Но многие люди почему-то убеждены, что не имея, никакого, не, не имея никаких знаний и понимания онлайн-маркетинга, они искренне верят в то, что они могут заработать в первый же день несколько тысяч рублей. Если вы действительно уверены в этом, то вам стоит поискать другого автора. В этом обучающем курсе я предложу серьезную схему заработка, по которой зарабатывает очень много людей. И связана она будет с партнерскими программами и бесплатным источником трафика. Партнерские программы я считаю идеальным стартом для новичков, потому что либо вы продаете в интернете что-то свое, либо вы продаете что-то чужое. Весь интернет, кто бы что ни говорил, связан с продажами, так или иначе. И если вы получаете откуда-то деньги, то значит где-то в интернете что-то продалось. Вот и все. Премудрости тут особо никаких нет. А премудрость состоит в том, как вам бесплатно, без вложений, рекламировать партнерский продукт. Вот в чем основная задача. И в этом курсе вы узнаете отличный, оптимальный источник э, бесплатного целевого трафика. Как быстро вы сможете заработать? Тут все зависит от вас. Кто-то заработает в первый же месяц. Кто-то может заработать в первый год. Если проводить аналогию с тем же самым роялем, то согласитесь, два человека будут учиться совершенно по-разному, правильно? Поэтому в своем обучающем контенте я даю прежде всего много информации сопутствующей, чтобы у вас быстрее пришло понимание того, что вы делаете, и быстрее появились первоначальные знания, необходимые для заработка в интернете. После того, как у вас появятся знания и опыт, вы сможете уже сами придумывать себе, на чем вы будете зарабатывать. Все. Долго говорить не буду. Подробную информацию о курсе вы сможете почитать внизу. Повторю, что это серьезный заработок для тех, кто в интернете всерьез и надолго. Любые вопросы вы сможете задать мне на почту, которую найдете внизу этой страницы. Там же будут ответы на самые часто задаваемые вопросы. Все, друзья мои, будем считать, что познакомились. До встречи в моем обучающем курсе. Подождите и уходите с пустыми руками.